Famous, famous number one, И тут вот Вы многого обо мне не знали Сегодня вы все узнаете, не переключайтесь Привет, друзья, я Евгений Павлюченко На канале Video Baby И сегодня очень крутое, очень интересное видео 50 фактов обо мне Папа. В следующем видео ждите 50 фактов Дочка Фамилия моя Павлюченко Мне 33 года Псевдоним мой Джон Потому что в детстве я любил смотреть фильм со Сильвестром Сталлоне Джон Рэмбо Насчитал 2011 сообщений Вы фейк? А вы не фейк? А вы не фейк? А вы не фейк? А ты не фейк? Найди меня настоящего И мы перепишем с дочкой наш канал Видео Baby. На тебя! Ну ты подумай, на Ютубе под любым видео Ссылка на мою страницу на соцсети Очень люблю танцевать, но блин Как же я хотел научиться танцевать Я никогда не лов танцы Brown a champion, a champion I got tons of soul on my true collectible yeah. Famous, so so famous, number one desirable I do what I want when I want and how I want it Leave you with that warning, yeah, that's how I, I roll. roll I got changes, and throw, I don't care about no, no goal Better so much better, flipping the credit ball Always on the show so they know that I still got it And I never say sorry, yeah, top of the world This is me, I'm so royal And you all wanna be round. You all wanna be round, round a champion. Не стареем и мудреем Любимая работа? Снимать клипы и фильмы Хотя сам по профессии экономист Люблю читать рэп И петь все, что возможно 16 лет в школу я практически не ходил Ни на 10, ни на 11 класс Так как был освобожден. Постоянные выступления, какие-то мероприятия Занимал огромное количество первых мест Списано более 50 треков Выпустил два CD-диска Два, два диска Но мои треки ты можешь, конечно, посмотреть у меня на странице ВКонтакте Вот, ты видишь, ты же видишь эту ссылочку, друг Мои любимые фильмы Три метра над уровнем неба И "Старикан тут не место Любимая певица Риана И рэп-исполнитель Эминем все мое время занимает компьютер, я сижу постоянно, каждыми днями, с утра до ночи монтирую, делаю монтаж. Любимая книга «Психология», Алан Гарнер и Алан Пис «Язык тела движения». Я могу вычислить тебя по твоему же жесту? Что ты сейчас делаешь? Ты сидишь и смотришь на меня. На стуле же, правда. А ты где сидишь, на диване? Я не пью и не курю. У меня нет вредных привычек Презираю тех, кто это делает Вообще ненавижу пьяных людей Ну пошел вон отсюда Я занимаюсь боксом <музыка> Люблю дурить, на месте не сижу Веду себя как 12-летний ребенок Играю в баскетбол, так как в школе входил в сборную школу по баскетболу У меня очень много видеооборудования, так как я режиссер, я очень много снимаю Влоги я снимаю на камеру Sony RX100 M4 А клипы музыкальные я снимаю на Sony 7S Видеобэби был создан еще в 2009 году, но популярный стал лишь 21 августа 2016 года 5 месяцев назад 5 месяцев назад 5 месяцев назад Сейчас у нас уже более 100 тысяч подписчиков. Это на 86 тысяч больше. До 21 августа было 14 тысяч подписчиков. 14 тысяч. Вау, я как вспомню, боже мой, как это было долго. Это несколько лет было 14 тысяч. И тут вот как канал я вел сам, снимал разные обзоры, вел открытые уроки по кинопроизводству Как снять малобюджетный видеоклип, не вкладывая в него баснословных финансовых средств у меня 4 диплома. Я закончил школу 11 классов, 2 училища, техникум и университет. Люблю фотографироваться и играться в фотошопе. Не люблю играть в игры на ПК. У меня нет ни одной игры на компьютере. Вообще. Самая классная игра, которую я помню в детстве я играл, это Counter-Strike. Часто ли я отвечаю своим подписчикам? Ох, ребята, да конечно же. Часто. Я считаю себя, наверное, самым единственным влогером, который... Максимально. Много времени проводит за компьютером и общается с подписчиком. Я постоянно переписываюсь там в ВКонтакте, в соцсетях. Вот так вот. Не умею рисовать. Люблю путешествовать. Был во многих странах мира. Считаю, если быть влогером, нужно жить ради этого. Моя мечта побывать в Америке. В Америке! Сняться в фильме и получить Оскар! Ха -ха -ха. Машина у меня Volkswagen Passat B6. Черного цвета Люблю шоппинг и одеваться Безумно люблю сладости Съел бы все сладкое, все что есть в этом мире Очень редко хожу в кинотеатр Умею готовить почти все на кухне Вырос без родителей Меня воспитывала бабушка Очень сильно люблю ее Где вы были, когда я рос и жил в трущобах городских? Где вы родители? Самостоятельно учу английский язык. My name, my name, my name, my name, my name, my name, my name. Живу в Украине, люблю мороженое, не ем жирного. к деткам отношусь как мамочка. Наверное, где-то в прошлом я был няне. Не женат. Любимый напиток минеральная вода в и ананасовый сок. Очень люблю чай. Не трусь по натуре и не дам в обиду ближнего человека или встречного мною, которому угрожает опасность. Судер, иди сюда, сказал. Моя любимая вода, Шанель Аура Спорт. Цвет предпочитаю высокостатусный, черный или белый, серый. Ну, сейчас уже перешел на какие-то такие более яркие цвета. Уже там салатовый, желтый, красный какие-то там. Люблю делать селфи, не на телефон, а на камеру. У меня есть дочь, ее зовут Лера, ей 12 лет. Но эту маленькую звездочку вы уже знаете. В детстве мне сначала дали имя Роберт. Роберт? Роберт. А В фильме Дети Капитана Гранта? Верю в суверие, во всяких духов привидений! Духов привидений! Духов привидений! Духов привидений! Самое запоминающееся событие, которое у меня было в жизни, ребята, я убежал из садика в три годика, в три годика ко мне было. Меня искала вся милиция города. Садик был очень далеко, там несколько, несколько километров, реально. Я прошел весь город, запомнил, пришел в игрушечный магазин, да, в игрушечный магазин, где работала моя бабушка. Жопа была синее. Я люблю хейтеров, они нас пиарят конкретно, ну а подписчиков наших я очень обожаю. Полюбивый сериал это «Братья по оружию». Очень сильно люблю татуировки, у меня их две. Но планирую сделать полностью весь рукав. Если в этом году мы наберем миллион подписчиков, я полностью забью себе всю руку. Две татуировки вы видите, какие у меня? Дочка меня постоянно просит, папа, сделай волка. Ну что, похож? Ненавижу корыстных людей и не общаюсь с ними. Ну что ты, братишка, приди? Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить Сука, не хочется жить Нет, я не Макс Корж Но меня постоянно с ним путают вы немного узнали обо мне 50 фактов Хотя их достаточно больше Но это все, что я вспомнил Надеюсь, вам понравилось это видео И вы поставите все же мне лайк Пожалуйста И напоследок, каждый комментарий я читаю Безумно жду ваших лайков не забудьте подписаться на наш канал с дочкой видео вы, подписывайтесь к нам в инстаграм, все ссылочки в описании внизу, открывайте описание под видео, там есть все ссылки, а чтобы быть в курсе и постоянно смотреть наши новые видео, пожалуйста, нажми на этот колокольчик, если вы не нажмете этот колокольчик, оповещание о новом видео вам не придет на почту, в ютюбе произошел сбой, так что смотрите, мы вас любим!